Привет ребята, добро пожаловать на канал, это уже 72 день по эксперименту, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту каждый день по 25 долларов. Сегодня в видео я вам покажу все свои сделки за вчерашний день, максимально подробно разберем каждую из них, также покажу монету, в которую сегодня буду инвестировать, поэтому смотрите это видео внимательно, будет много полезной информации. Первую свою сделку я открывал по инструменту SCP, в стакане спота я видел крупную плотность на графике, видел скопление уровней, также у нас было повышение объема. И эта ситуация довольно-таки хорошо смотрелась в пробой именно этого уровня. Поэтому потенциально мне бы, конечно, хотелось зайти в пробой этого уровня. Но так как я торгую от плотностей, то и в этой ситуации начал набирать позицию в шорт. Также сразу стоп-лосс выставил за эти крупные плотности. Но знаете, когда у нас начала повышаться активность в стакане, когда начали разбирать вот эти мелкие плотности, я сразу такое, знаете, переобулся и подумал, блин, я не хочу выпускать этот пробой, я хочу его взять, я хочу в этом участвовать. И это было самым моим плохим решением потому что я перевернулся довольно-таки рано, да, конечно, начали разбирать эти плотности, да, шли покупки, но, во всяком случае, дальше движение не пошло, и эта позиция просто была закрыта уже после постоплоса в минус 21 доллар. Вот такая вот, ребята, получается глупая ситуация, если вы уже открыли свою сделку, не нужно сидеть и там, я не знаю, нервничать. У вас стоит стоплос за плотностью, зачем сидеть просто и переживать, лишнее время свою тратить. В данной ситуации все было замечательно, если бы я не сидел тут, не дергался, то бы вытянул движение примерно на один. 1... 2%. Так остался с минусом на 21 доллар. Следующую сделку я открывал по инструменту XRP. Эту же ситуацию я уже опубликовал у себя в телеграм канале. Поэтому если вам, ребята, нравится такой формат контента в телеграме, то обязательно переходите, подписывайтесь и будем вместе с вами принимать участие в некоторых ситуациях. Опять же сразу вам скажу то, что это не какие-то сигналы. Это лишь мои идеи, в которых я сам лично торгую. В стакане спотая вижу крупную плотность на 1 миллион монет. Да, здесь мы видим формирование фигуры голова-плечи, но как правило такая фигура формируется на вершине тренда, либо уже на самом низу этого тренда, то есть это разворотная такая формация в данной ситуации у нас есть хорошая зона поддержки, от этой зоны поддержки я уже выставляю лимитки, так скажем, максимально выгодных позициях, чтобы открыть свою сделку да, некоторая часть этих лимиток у меня срабатывает, я открываюсь но остатки уже были не открыты очень запильная получилась ситуация примерно 2 часа эта сделка у меня была, я уже и перегонял в безубыток думал то, что вот получится хорошее движение но биточек просто шел вообще не на руку он вкатывал, это монета тоже вкатывает. То есть, Ripple максимально похоже ходил за битком. Вот, опять вкат к этой плотности, опять отскок. Даже вот на этих небольших движениях можно было заработать, но я взял риск в этой сделке примерно 1 к 2-1 к 3, поэтому и приходилось высиживать вот такого вот большое движение. По итогу, что в этой ситуации, да, цена все-таки зажимается уже вот в этот вот треугольник. Я, конечно, уже начал немножко переживать, потому что думаю, вот-вот пойдет пробой. Многие люди сидел, тоже видел в чате, начали уже переживать. И вот знаете, вот Здесь главное не дергаться, у тебя стоит стоп лосс за плотностью, чего тут переживать, если плотность разберут, все пойдет пробой, это будет обычный, знаете, такой системный минус, но в этой ситуации все было замечательно, биток буквально за пару минут взлетел, точно так же взлетел и Ripple. часть позиции у меня была замечательно закрыта по этим лимиткам, конечно, обидно, что не вся часть, но часть была закрыта и остатки уже были закрыты по стоп-лоссу. потому что после такого движения, если бы у нас снова цена подошла к этой лимитке, а этот уровень мы уже тестируем очень много, много раз то вполне вероятно можно было словить пробой этого уровня поэтому в этой ситуации я ребята заработал плюс 12 долларов вот так вот эта ситуация у нас выглядела максимально получилась такая скальперская сделка конечно можно было выжимать еще больше но кто знал то что движение выше у нас не пойдет следующая сделка была открыта по инструменту xrp снова же здесь я уже правда заходил пробой этого уровня потому что я вам сказал этот уровень мы уже тестировали очень-очень много раз поэтому вполне было логично что биток у нас вкатывает и вероятнее всего ripple на также будет разбирать эту заявку и после улетит уже на понижение. Максимально обидная ситуация. Снова же я вам скажу, смотрите, в этой ситуации я поставил лимитки, отложенные на продажу. То есть, если цена у нас подойдет к этим ценам, вероятнее всего разберут эту заявку и цена просто полетит вниз. Тут, конечно, даже возможно, надо смотреть без перемотки. Вот уже открылась первая часть, сразу стоп-лосс я, конечно, поставил высоко, потому что маленькая часть открылась у меня позиции. Если бы я открылся основным объемом, я бы, конечно, стоп-лосс уже опустил вот за этот вот максимум. Поэтому в данном ситуации у нас смотрите тут главное просто заметить это все как было на самом деле полный объем у меня открывается и здесь эту заявку почти полностью разбирают сразу выставляют take profit вот на этих вот фитильках вот на этих вот минимумах можно было конечно опять же раскинуть сетку но я себе выставил take profit я не ожидал то что там будет какое-то знаете такое импульсивное движение вот начинают уже разбирать эту заявку я еще думал добавляться в позицию смотрите просто вот импульс идет и мне так было обидно Чуть-чуть, блин, не хватило Вот до этого вот моего тейк профита И в этой ситуации там получилось бы около 40 долларов заработать И все, что вы потом думаете У нас снесли стопы и дальше уже Ripple пошел на повышение Вот такая вот ситуация была Почему происходит такой импульс? Да потому что многие ребята заходят у нас в пробой этого уровня У нас еще стоят стопы И получается вот такая вот цепная реакция То, что летим на стопах, люди еще добавляются И такие вот импульсы происходят По этой ситуации я потерял, ребята, 19 долларов Хотя, как я вам уже сказал можно было вполне вот вытянуть такого вот движения. Обидная ситуация, но получился вот такой вот какой-то запильный день у меня вчера, поэтому без запильных дней тоже никуда. Следующая ситуация у меня была открыта по инструменту альфа в стакане спота. Видим крупную плотность на 128 тысяч монет, также видим уровень сопротивления. Максимально хорошая ситуация для меня в том плане, то что вот когда ты торгуешь уровни, ты становишься, к примеру, в разбор какой-либо заявки. Вот если бы здесь была заявка, ты становишься в нее разбор, и после уже идет движение на повышение. Здесь же все наоборот, у нас есть вот такой вот уровень, у нас есть как раз таки вот плотность вот в этом вот месте на 127 тысяч монет. И вполне вот круто заходить в такие ситуации на пробой этого уровня Да, движение вверх у нас пошло, не такое импульсивное, как я хотел Сразу раскинул сетку Часть у меня, очень маленькая часть была закрыта по этой сетке Там буквально, я даже не знаю, сколько там, 10% может Эта плотность все у нас также сохранялась Но после у нас эту плотность быстро разобрали И пошел в кат, и остатки уже были закрыты по стоп-лоссу. Тоже вот такая вот обидная ситуация То, что можно было заработать там хотя бы, я не знаю, ну, долларов 30 примерно в этой ситуации Вот, часть зафиксировали, остатки по стоп-лоссу, И в этой ситуации потерял минус 11 долларов Следующая, последняя сделка на сегодня Была открыта по инструменту суши В стакане спота видим крупную плотность На отметке 10.8 на 94 тысячи монет И ситуация выглядит очень-очень Даже, я бы сказал, хорошо Опять же, можно было заходить в пробой уровня Но так как я торгую отскока Отскоки в последнее время хорошо работает. Вообще, ребят, эта тема работает, как мне кажется, временно Потому что скоро начнут ставить вот этих самых роботов Которые там будут просто сбить разбирать эти плотности и торговать от плотностей уже будет наверное невозможно планирую словить отскок от этой плотности на графике видим небольшой такой уровень сопротивления от этого уровня мы уже отскакивали дважды и возможно третий раз также отскочим от этого уровня если по нижним точкам провести трендовую линию то вполне потенциал можно было вот вытянуть вот до этих вот отметок и получается сделка примерно 1 к 4 вот у нас сразу камнем цена улетает на понижение это наверное лучшая сделка и, конечно и не бывает так то что ты захочешь от плотности сразу цена летит камнем вниз бывают запилы, бывает сразу цена летит бывает разбирает, потом только летит в последнее время эта практика уже какая-то ну я не знаю, очень много запильных ситуаций и вот цена дальше у нас улетает на понижение, часть позиций я уже фиксировал лимитками, после я принял решение просто уже перетягивать стоп-лосс, чтобы выжать максимально возможное движение и вот цена у нас еще дальше летит, я все перетягиваю, перетягиваю этот стоп-лосс за каждую пятиминутную свечку и получилось то, что в этой ситуации я закрылся давайте посмотрим, в плюс 63 доллара, и того, ребята, получается, за день я заработал всего лишь 24 доллара, если вчера за день я заработал 200 с чем-то долларов, да, там 250, то сегодня всего лишь 24 доллара, да, такие запильные дни бывают, да, бывают вообще и убыточные дни, с этим тоже нужно смириться, если бы я вам показывал, понятно, одни положительные дни, как я вижу у многих на канале, но это полный бред, особенно, когда ты смотришь бинарные опционы, и там у всех чисто плюс ну, мне даже это комментировать нечего, потому что даже тут, имея стакан, даже видя настоящий спрос и предложение вот в стакане, как люди хотят купить, как люди хотят продать, и ты не можешь вытянуть там нормальные движения, там хорошо, если там какой-то процент депозита получится за месяц, то о бинарных опционах я, конечно, вообще ничего не хочу говорить, потому что я, конечно, сам, ребят, с этого начинал, все с чего-то начинают, но я точно так же, как и вы, верил, то, что на бинарках можно заработать, но... К сожалению, это полный бред и там можно заработать только если вы там торгуете по каким-то роботам или там вот определенной системе. Короче, ребят, давайте сейчас я вам тогда покажу уже монету, в которую буду инвестировать. Напишите обязательно в комментариях, нравится ли вам вторая часть про эти монеты, потому что я на это тоже очень много уделяю внимания. Очень интересно смотрится монета БАТ. Она у нас, конечно, есть уже в портфеле на 25 долларов. Я бы ее добавил в свой портфель, потому что вот огромные длительные накопления с 2018 года. Толком эта монета роста еще даже не показывала поэтому я бы ее, возможно, накапливал. Сегодня у, у меня, конечно, был огромный выбор. Вот монета BTS также есть в нашем портфеле на 25 долларов. Тоже находится на дне, тоже как вроде хочется купить, но, опять же, ты не знаешь, когда все полетит. Есть у нас монета CRV, вот она уже сделала. У нас получается 2X, у нас эта монета была на 25 долларов, да, уже есть 2X по этой монете. Я буду фиксироваться примерно около 10 долларов по CRV. Конечно, непонятно, сколько она тут может дать, но 10 долларов – это та цель, на которую я вот Буду смотреть и по которой мне бы хотелось увидеть эту монету Во всяком случае, когда она выходила Она просто укатывалась на дни но на том же Uniswap она была около 70 или 100 долларов Насколько я помню Поэтому потенциал по этой монете есть Буду держать, посмотрим, что будет дальше Также смотрится интересно монета Nano Также, ребята, монета Нео Интересно смотрится Очень много монет, которые вот лежат на дне я просто, понимаете, я бы хотел, возможно, залететь в тот же полигон. Но залетать в полигон, когда уже все максимально перегрето. Вот вы просто посмотрите, это больше 100 иксов с дна. Ну, куда залетать в эти монеты? В тот же вичейн. Я бы, конечно, хотел попасть в этот вечен, купить его, держать. Но, опять же, уже максимально перегрето. Да, очень крутая разработка. Да, крутая идея. Но залетать вот на таких вот значениях, ну, не знаю. У меня просто рука не поднимается, если честно. Поэтому сегодня я вот даже думал в режиме реального времени подобрать эту монету то, наверное, возьмем такую монетку, как ТКО, если я ее не закрыл. Это тоже монета, смотрится относительно недавно, вышла на биржу, торгуется на Бинансе и пока смотрится вроде как на дне. Да? 279 место по CoinMarketCap, тут, конечно, не такие огромные цели, как по другим моим монетам, но это одна из новых монет, которая еще не показала вот такого роста, как предыдущие монеты. Всего у нас 22% монет циркуляции, не так круто смотрится, как монета BTS, как и монета IOTA, как монета NEM, как BAT, но попробуем добавить. Такие монеты у нас тоже должны быть в нашем портфеле, поэтому давайте сегодня на 25 долларов добавим монету TKO. Нам уже, как вы видите, нужно даже немножко перевести с фьючерсного баланса, поэтому этот депозит у нас немного уменьшится и будем дальше продолжать разгонять этот депозит, потому что как бы... Планирую вообще его до 5000 догнать, но там уже как получится, как будет нужда в деньгах, потому что я тоже зарабатываю в последнее время, получается, немножко с рекламы в Телеграме, также еще вот на трейдинге, поэтому... Это те деньги, которые меня на самом деле, ребят, кормят. Если там кто-то берет, я не знаю, всяких рефералок, у меня по рефералкам, по тому же бинансу, но падает, ну, вообще какая-то мелочь. Так, здесь мы перевели эти наши деньги, поэтому сейчас выставляем по маркету на 25 долларов, и после эту монету я уже добавлю в свой портфель, чтобы вам было удобно за этим всем наблюдать. Всего заинвестировал 1800 долларов, плюс и пока на 250 долларов, 268. Ну, а там посмотрим, что будет дальше. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить вот эти вот конец этой, эксперимента, дойдем мы до заветных 15 тысяч долларов по этому портфелю или не дойдем. Во всяком случае я сейчас планирую, скорее всего, накапливать такие сильные монеты, в которые я больше всего верю. Это Qtom, Litecoin, Zcash, DS, EOS, Ripple и, надеюсь, так скажем, именно на эти монеты. Всем, ребята, огромное спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, обязательно-обязательно поставьте лайк. Также напишите любой комментарий. Это меня мотивирует делать новые качественные видеоролики. Что-то с моей прической не то. Всем удачи, всем профита, всем пока.